что это за разновидность пустоты какого цвета тьма что заставляет ослепнуть самого бога сколько во всем этом небытия Да ладно! Как может быть, что еще кто-то ведется на всю эту ерунду в духе "Моя Тарзан, ты Джейн"? Это же старо как мир! Будто из-за того, что ее бывший напялил на себя униформу и стал военным, он не перестал быть все тем же придурком, рассказы про которого я выслушал последние шесть месяцев. Ладно, ладно. Все хорошо. Это же не конец света. Уверен, я еще кого-нибудь встречу. Может, даже это кто-то будет обалденно горячий. А почему бы и нет? И однажды мы столкнемся с Сенни Ранс на улице. Быть моя жизнь фильмом, все именно так бы и случилось. Если бы твоя жизнь была фильмом, то она бы закончилась через полтора часа после ее начала. Ну да. «Слушайте, вы, должно быть, бывали на войне, не так ли, мистер Коган?» «На величайший из всех, что были». «Правда? Это как-то вас изменило?» После нее вы чувствуете себя настоящим мужчиной. Если ты ставишь вопрос так, увеличит ли военная служба твои шансы с этой девчонкой, то откуда мне знать? Зато вот шансы быть взорванным увеличат однозначно. Это, кстати говоря, тоже могло бы сработать. Я прям вижу, как она возвращается ко мне из жалости. Черт подери, Бобби, уже даже мне тебе жалко. Спокойный. Эм, погодите секундочку. Послушайте, мне неловко об этом говорить, но вот ваш счет. Мне-то все равно, вы же знаете, но вот Руфус. Владелец, он деловой человек. С чего бы ему быть спокойным? Ручка есть. Да, затянул я с оплатой. Это меня не радует. Так давай Владим, это прямо сейчас. То, что я сейчас тебе дам, это лучше, чем деньги. Покажешь это своему Руфусу. А как покажешь, скажешь мне, что он ответит. Хе-хе, старина Бобби. Нравится мне этот парнишка? Что за... На да помощь! Бобби, сделай что-нибудь! Нет, пожалуйста! Не сейчас. Как же больно. Нет, нет, дорогуша, не нужно. Я уже приготовила тебе ужин, мистер Билдат. Тебе не нужно за ним охотиться? Иди ко мне, дорогуша, иди к мамочке. Билли! Я уже и думаю, хорошенький мамочка идет. Билли, мистер Билдот. Ох, мистер Билд, слава богу, ты в порядке. Кажется, теперь у тебя осталось всего 8 жизней, проказник. Это не смешно. А я не шучу. Правда, что ли? Ты звонишь в 911 и говоришь, что какой-то мужик забежал к тебе в бар с отрубленной головой. А мы находим здесь это... Рука. Рука у него была отрублена. А, ну тогда это меняет дело. Ну и где этот человек? Где рука? Где кровь? Просто телефон стоит в переулке. Я позвонил, вернулся сюда, а здесь уже никого нет. Тогда я перезвонил и сказал, чтобы никого не отправляли. Сынок, нельзя так просто взять и отменить звонок в 911. Если ты хорошенько подумаешь над этим, то поймешь, что это не так уж и плохо. Так что в следующий раз убедись во всем прежде, чем звонить. Это тебе не игрушки. Конечно, это не игрушки. Я все понимаю. Я же говорю вам, что я видел. Тогда я так полагаю, остается только вариант, что тебя просто разыграли. Или. Ну ты в курсе. Ну, может быть, вы и правы. Во всяком случае, на это надеюсь. Но ну, в смысле я надеюсь, что все же это глупый розыгрыш, хотя, честно говоря, чуть в штаны не наложил. Естественно, но тебе нужно быть в будущем осторожнее, понял? Погнали, мужики, ложная тревога. Как скажете, офицер, не хватало еще, чтобы я загребли в Квинсульд за мою наблюдательность. День будет уже в самом разгаре, когда я вернусь, чтобы прибраться. А сейчас, надо позвонить найти машину. В жопу себя засунь свою ложную тревогу. Жизнь, это самый худший день для рыбалки, что я видел. В прошлом году было типа такого. Как раз в эти же дни. Да все тут вымерло, зуб даю. Можем завтра попробовать, но я тебе говорю, надо завязывать. Все тут нафиг вымерло, сейчас о чем я? Один черт сезон охоты начнется меньше, чем через 10 дней. Это же скунцевая обезьяна! Куда она делась? Где она? Вылез, гляди. Это не скунцевая обезьяна. Не, не она. Хотя один хрен я не знаю, что это. Да ладно тебе, Дел. только не сейчас, я же сказал, что буду через 15 минут, можешь взять развалюху твоей мамы. Мне надо побыстрее отсюда свалить, я знаю, что ты дома, ленивая скотина, я же вижу, что свет горит, возьми трубку, чувак, возьми трубку. Ну или хотя бы сбрось мне ключи, ладно, я стою напротив. Боже, надо заводить новых друзей. Человек, меч. Человек, что это еще за хрень? Пошли, давай уже покончим с этим. Помогите! О, боже, господи, что за... Что за хуй? Меч, нам нужен только он. Брось его и уходи. Так, я не совсем понимаю, что происходит, ага? Но я уже завалил одного из ваших уродских демонов сегодня. Так, может быть, вам двоим лучше свалить отсюда? Нахуй! Эй, полегче, придурок! Я не шучу. В другой раз, в другой раз. <плёк> Ах, ты личинка! Второй раз меня убить пытаешься? Вам же нужен был меч, вы так сказали. Вот он у вас, просто заберите его. Как конфетку у ребенка, как всегда. Озер, он прав. Меч у нас. Мы же здесь не для того, чтобы причинить ему вред. Именно, именно для этого.